Что только что вот сейчас э, на отшипе города коммунисты организовывали митинг против этой власти. Нет, не знаем. А почему так мало людей поддерживают Крым, крымскую весну? Поддерживают весну. Да, почему так мало? Может, потому что великий пост? Потому что великому нельзя плясать? Понятно, спасибо. Очень редкостные деревья, лианы, которые росли 50 лет. До сих пор этот акт вандализма не расследован. Люди стали на защиту станции Юнатов. Собрали половиной тысячи подписей. Выходили десятки раз в одиночные пикеты, в том числе в Москве, у Госдумы, у Кремля. Провели несколько круглых столов. Выходили в пикеты, в митинги, провели несколько субботников, но до сих пор ВОЗ и ныне дам. Год назад постоялся круглый стол по станции ЮНАТО. Юна, Юна. Друзья, я учитель, мы из города Нерехты. Скажу очень кратко, вместо того, чтобы какие-то лозунги, зарплата учителя медицинского колледжа города Нерехты на руки 8 тысяч рублей. ЖКХ за квартиру однокомнатную 5000 рублей. Нужно что-то еще добавлять. Подходят люди, спрашивают, что за партия? Мне не нравится этот вопрос. А, хватит уже делиться по партиям. Пора уже объединяться по территориям. Мы живем здесь, это наша земля, и нам нужно здесь быть едиными против этого режима. Спасибо. Прогнившие сети, грязные дворы, вот эти бараки, в которых живут люди. Отсутствие работы. Работа за гроши по 12 часов. Абсолютное невнимание властей к элементарным правам людей. Главная причина не это. Если Медведевы будут управлять страной, они будут периодически сбрасывать с барского стола крошки в надежде на то, что... Народ поверит, что это правительство повернулось к нему лицом. Нельзя верить тем, которые обманывали десятилетиями. Наши требования к власти города Костромы. Эти требования вам сейчас э, наши добровольцы раздали. Они состоят из трех блоков. Я зачитаю вам только вот эти три пункта. Остальное внимательно почитайте дома. Итак, первое. В ходе реализации мусорной реформы требуем отстаивать интересы населения, а не собственников мусорного бизнеса. Второе. Требуем прекратить уничтожение зеленых насаждений города Костромы под застройку и начать наращивать их количество. Третье. Требуем не допустить передачи тепловых сетей города Костромы в концессию и привлечь к ответственности ТГК-2, и руководство города за аварийное состояние тепловых сетей города Костромы. Кто за данную резолюцию? Прошу голосовать. Итак, принято единогласно. Очень приятно, Наталья. Вот скажите, пожалуйста, почему власть так беспредельно боится вот таких митингов? Почему она их вышвыривает куда-то на захолустье города? мы стоим, вот у меня ноги промокли полностью, мы стоим в лужах. Uh -huh. То есть власти знали о митинге, они не подготовили площадку, они полностью не уважают свой народ. Uh -huh. вот. Я уверена, что на следующих митингах нас будет больше в разы. Да, у нас есть представители экопоселения Родники. Родники, у вас там какая-то проблема экологически возникла, связанная с вырубкой леса. Может быть, расскажете в двух словах? Кузнецовский сельсовет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 То есть мы хотим собрать э, как можно больше подписей, э, рассчитываем на несколько тысяч подписей за защиту леса. Второе э, направление, которое мы сейчас активно прорабатываем, это привлечение общественного внимания, то есть через СМИ, через э, посредством интернета. Э, третье направление, мы э, значит, э, взаимодействуем со всеми государственными органами по вопросам э, инициации проверок в отношении подрядчиков. И в отношении, соответственно, э, лиц, которые непосредственно занимались выделом лесных э, насаждений для вырубки. то тогда то стоит только пожелать вам удачи. Если какая-то помощь информационная нужна, обращайтесь. Мы всегда готовы вам помочь. Спасибо. Тем да. более, Мукваус уже в гостях были. Все очень прекрасно, mm -hmm. все очень красиво. Спасибо. Спасибо всего вам. Всего за борьбу. Победы в вашей борьбе.